Добрый день, друзья! Добрый день! Совсем скоро, в понедельник, у нас будет коллективное погружение очередное, называется «Волонсировка себя». А, такое изъеженное название, и сразу рисуется, что будут какие-то а, психотехники, связанные с классической психологией, возможно, психотерапией, потому что очень часто это употребляется, но вы напрасно так думаете. Все наработки, опять-таки, инфодайвинга. И это будет очень глубокое погружение. Будет вестись в два этапа, как обычно. То есть часть работы выполняем мы, часть работы выполняете вы. Обратная связь от вас ожидается от тех, кто хочет нам написать. И мы просим, чтобы вы нам писали обратную связь, потому что нам интересно, какая психотехническая база в коллективных погружениях наиболее рабочая. Это действительно будет классное погружение, когда мы отладим всю жизнь и будем работать именно силовой составляющей человека, потому что именно разбалансировка элементов работы игрока, сознания, наблюдателя, выдает какие-то моменты, связанные с дисбалансами в жизни, с дисбалансами в программном обеспечении, неразумное поведение, неразумные проявления и так далее. То, что потом, по сути дела, проявляется, в какие-то страдальческие истории выливается. Вот это все мы будем отлаживать. И отлаживать вместе. Там же будет работать новая психотехническая база, которой мы будем обучать на курсе «Здоровье. Психика». Это курс, который у нас стартует во вторник. да, То есть на следующий день. И там будут элементы из этой психотехнической базы уже в работе. Поэтому, если вам это все интересно, если вам интересен инфодайинг, если вам интересно саморазвитие, познание себя, познание структур психики, познание, как это все работает, мы вас ждем в понедельник на коллективном погружении и во вторник на курсе здоровья психика». Но об этом курсе мы расскажем чуть-чуть подробнее через день-другой. Да. Вот. Но это, это один из самых глубинных курсов на сегодняшний день, который дает целостный взгляд на психику человека целостный то есть нету больше предположений мыслей вслух и так далее угу. есть вещи которые проверены на практике выданы результаты это все систематизировано накопленный опыт описано в книгах и сейчас звучит на курсах Приходите. ждем.